Okay. Неловкая пауза. Опять. А что сделали? Я просто недавно как... сохраняла и не да. Представляешь, что я 50 минут больше оставлю все эти mm -hmm. Что вы едите на Олимпиаде? Святым духом питаемся. Да, если святой водой спиваем. сразу сговоров понимаешь, кто говорит. Да, мы с Димой, да будем третьего. Мегаспорт. Ребят, я ничего вам не могу сказать, потому что я их не нюхала. Правда? А я обязательно сохраню этот исторический эфир, вы чего? Так, друзья, мне кажется, я Засып... вас таки, Засыпает да, она. Да, поверни. А, сейчас... а то сейчас <сíки> будет... <сíки> да. Всем спокойной ночи, было приятно. Спокойной жар, ночи. Там, кстати, можно показать, но, да, ну, они на полочке вот тут вот. Интересно на вашу фан-страничку было подписаться, потому что там много про Сюмина рассказать. С Сюмин булочка. Не, на самом деле, они все очень вежливые ребята, и я знаю, потому что они настраивались на выступление. И когда я настраивалась на свое выступление, со мной лучше не разговаривать, потому что я очень, не знаю, не то что злая. Просто у нас, очень сильно закрыта в себе. Ребята прям для людей, которым сейчас вот-вот выходить на арену, они были очень открытыми, доброжелательными. Все, выслушали, подарили подарочки. Беккин полез обниматься, это было так мило, боже мой. Ой, ну все, пошли вопросы только проекту. Нет, я Спасибо. Ладно, ребятки, я, наверное, тоже буду заканчивать, потому что я с вами уже почти час тут болтаю. Мне надо чемоданы дособирать. Так что, да, спасибо большое то, что вы были со мной. А те, кто заскринили комментарии, пожалуйста, отправьте еще раз. Еще раз говорю, отправьте мне и Кате в директ, если вам не сложно, потому что мы тоже хотим посмотреть. И эфир я сохраню, и сохраню его над, надолго. То есть где-нибудь он у меня будет, потому что не думаю, что у меня еще когда-нибудь будет такой, особенно прямой эфир. Всё, всем спокойной ночи, наверное. Ну да, да, у нас тоже значит. Ладно, всё, до свидания.